Момент. В данном же выпуске речь пойдет о моем новом изобретении Это у нас, значит, космический челнок под названием а, «Луч» Ну что ж, об этом и о многом другом я расскажу в сегодняшнем выпуске А пока поставь авансиком лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя а, поддержка Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным играм Таким, например, как «Космические инженеры» и не только Ну а мы, конечно же, начинаем! Из чего же состоит на у нас с вами этот челнок? Конечно же, он состоит из кабинки, да, в которую можно а, залезть и пилотировать этим, этим челноком. А дальше, значит, у нас идет шасси, которое состоит из четырех лап. Вот раз-два. Точнее даже из трех оно лап состоит. У нас не из четырех. Раз-два. Три штучки шасси у нас полуавтоматическое и срабатывают тогда, когда мы подлетаем непосредственно либо к планете, либо к астероиду, либо же к какой-нибудь базе. Также есть у этого челнока наверху коннектор для того, чтобы можно было его каким-нибудь образом загружать. А точнее, чтобы можно было его заправлять водородом где-нибудь на ваш базе то есть загрузка вся идет через верхний вот этот вот отдел также через вот этот верхний отдел в наш с вами челнок поступают и Такие компоненты, как лед, да, он немножко может льда перевести а, на себе в качестве автономного питания резервного, да, если вдруг у вас основной запас водорода закончится. А, но льда он перевозит немножечко, и так как этот челнок состоит из двух водородных баков, которые вот там внутри находятся, в принципе, этих двух баков ему хватает для того, чтобы и вылететь в космос, и полетать там, и даже вернуться обратно безболезненно. Конечно же, этот наш с вами аппарат состоит из множества двигателей, которые напичканы просто по всем сторонам его Это у нас, значит, спереди, так сказать, обратный двигатель для торможения этого челнока Но он в основном слабо когда используется, но иногда даже очень даже хорошо помогает Он в основном только при маневрах, естественно, тормозить, когда он вы на высокой скорости Приходится просто-напросто разворачивая корабль в обратном направлении И это будет самый лучший а вариант Также у нас имеются здесь два двигателя Аналогично, значит, симметрично У нас с другой стороны также два двигателя Которые у нас поднимают наш челнок в воздух Здесь у нас тяговые двигатели сзади, естественно, один большой, 5-4 маленьких. И этого достаточно, чтобы двигать с хорошей скоростью наш челнок с вами вперед. Ну и, конечно же, влево-вправо, вверх и вниз двигатель тоже есть. Это маневровые, да, они у нас существуют исключительно для маневров, когда мы где-нибудь паркуемся, куда-нибудь на какой-нибудь астероид подлетаем и так далее. Да, что еще у него примечательного? Внутри, значит, красуется у нас следующая электроника. Вот здесь вот застеклённая. Плохо видно, постараюсь сейчас вам показать а, Три гироскопа Там у нас расположена в его а, голове Одна антенка Один модуль дистанционного управления И один компьютер Если вдруг вы решите что-то а, на нем запрограммировать а, Запустить какой-нибудь скриптец для удобства И так далее В общем, это все уже у нас внутри предусмотрено, дорогие друзья Момент с раскраски данного аппарата Я предоставлю тебе, мой дорогой зритель Или же подписчик, кому понравится данная а, модель и кто пожелает ее раскрасить, как ему а, удобнее будет Поэтому он у нас представлен в дефолтных серых а, тонах Ну и для наглядности, вот тут у нас, значит, справа стоит уже раскрашенный вариант а, Моим напарником, техником, да, который над ним уже постарался, да, покрасил его вот таким вот образом И выглядит он гораздо лучше, чем а, у меня, если честно Да, у меня такой серый невзрачный, а этот вариант мне нравится гораздо а, больше Да, и сзади, смотрите, как он разокрасил разукрасил вот эту вот именно линию зигзагообразную, да, если мне честно нравится и я прям даже не представляю, как еще можно его раскрасить, но думаю в процессе я этим займусь и в ближайших моих видосиках а, этот самый луч будет в другом немножко представлении а, представлен ну что ж, поехали дальше, что еще можно интересного здесь увидеть здесь по бокам у нас а с правого крыла и с левого крыла существуют такие штуки, как приманки, это иногда может быть показаться полезным, когда вы будете а, уходить, например от погони дронов за вами До да, вражеских И они будут вам стрелять не прямо в голову А будут стараться попасть а, по вашим а, крыльям Ну, как всегда, это и бывает до да, закон подлости Будут целиться, как говорится, в соседа А попадут а, в вас Поэтому это дело а, случае этот челнок просто не рассчитан Для каких-нибудь боевых а, действий Это чисто у нас корабль а, Для разведки Да-да-да, чисто у нас а, транспортное средство Воздушное, да, а, поддержки Для а, разведки для исследования близлежащего а, космоса Очень хорошо подойдет на начальном этапе Особенно если ты играешь на хардкорном уровне Этот челнок у нас а, не требует огромного количества ресурсов Его можно собрать буквально за несколько вылазок, к примеру, а, в шахту Ну, если ты будешь пользоваться теми самыми а, работами, которые представлены в моей мастерской То даже на хардкорном уровне сложности выживать тебе будет гораздо проще С моими интересными а, дронами О которых я рассказывал, конечно же, в прошлых моих видео. Если ты еще не смотрел, то переходи в плейлист, он есть в описании под данным видосиком и там ты найдешь много чего интересного и полезного, это я тебе гарантирую. Ну и поехали, конечно же, дальше. Что еще примечательного в нашем с вами, в этом челноке под названием луч? Здесь есть несколько сенсоров, вот эти сенсоры предназначены исключительно для шасси, для его выдвижения и задвижения, и они отвечают, в общем, для засканирования поверхности, для того, чтобы шасси наше просто-напросто выпрыгивало. И в этой видео. Версии еще остался старый вариант. Да, в новой версии, вот она стоит у нас разукрашена. Я уже добавил вместо вот этого а, посадочного устройства для якобы дрона, для какого-нибудь, я поставил, друзья, сюда уже парашютный лючок. Вот таким вот образом. И посчитал, что он будет гораздо эффективнее и полезнее, нежели какой-нибудь а, дрон. Вот здесь вот. Сзади. Ну хотя и дрон тоже был бы кстати, потому что иногда, если ваш вот этот корабль разрядится, вы его забудете зарядить, его уже сложновато будет подзарядить чем-нибудь, или лепить к нему батарейки, или еще что-то. Но проще всего приконнектить моего дрончика до специализированного, который сюда может сесть на этот коннектор и снова завести этот аппарат. Ну, с другой стороны, я подумал и решил, что это не особо важно, и поэтому сделал вот такой вот парашютный лючок, который который позволит вам, падая с большой высоты, его раскрыть и не разбиться в щепки, да, снизив, снизив вашу скорость практически до самого а, минимума. Есть также тут детектор руды у нас. А, дальше идем. Что у нас тут имеется? Ну, снизу ничего особенного нет. Да и внутри здесь тоже, если мы под, под, подсмотрим вот сюда в щелочку, а, тоже ничего особенного. Там у нас небольшая развязочка конвейерных труб к двигателям. И, и все, в принципе, это и есть все устройство. В общем, он достаточно простой такой опакован. Ну и в то же время а, функциональный и позволит тебе вылететь в космос на ранних этапах игры. Ну что ж, давай-ка протестируем этот аппарат. Как же, я все тебе рассказал про него, а, а не показал. Давай протестируем этого парня а, в деле сейчас. Заходим в кабиночку. Очень важно проверять, что все твои системы работали а, исправненько. Ну и, конечно же, нажимаем кнопочку «Пуска» вот таким вот образом у нас э, аппарат запускается, да, все системы работают нормально, как мы видим, заряд батарейки хватает надолго э, очень важный момент, смотрим на уровень водорода вот там в правом нижнем углу экрана 98% друзья, это это полная загрузочка да, и вот тут кстати тоже на мониторчике у нас 98% сильно, я тут не стал заморачиваться, а вот если мы глянем во втором варианте, то здесь уже у нас э, наш напарник техник э, немножечко приукрасил и вот так вот это. Это все дело у нас интересным образом выглядит. Да, мне, если честно, здесь больше нравится, чем у себя э, в дефолтном варианте, так называемом. Но, тем не менее, функционал от этого не страдает. Он абсолютно тот же э, самый. Ну что ж, давайте попробуем уже оторваться от земли. Так, проверяем, ребятки, все ли у нас в порядке. Все ли у нас, да, на, на месте Да, мы проверили, что все у нас на месте И давайте пытаемся сейчас мы взлететь Шасси у нас автоматически не приклеивается Поэтому можем стартовать мы сразу же с ходу На цифру 1 мы запускаем наши маневровые двигатели Тадамс! Движки у нас запущены Да, кстати, хочу... Да, кстати, наверное, уже самые наблюдательные поняли Что этот аппарат работает исключительно на водородных движках И именно потому, что только они нам позволяют летать Как и на земле так и в космосе практически одинаково, поэтому это у нас универсальный аппарат для полетов как в атмосфере, так и за ее а, пределами Ну что ж, вот мы уже и оторвались от земли, дорогие мои друзья а По мере удаления, например, от базы а, Оно у нас будет задвигаться Блин, да что ж такое, как у меня здесь тесно все-таки, а? Пора бы уже достраивать мою верфь для кораблей Где я их и буду размещать Да в этом ангарчике у меня, конечно же, все уже а, не помещается Ну что ж, вот таким вот образом лучше отрывается от земли Да, достаточно много у нас горючки Это два водородных бака, как я уже и говорил Этого должно хватить Вот, пожалуйста, друзья, мы только отлетели от базы я ничего не нажимал, шасси само э, закрылось. Принудительно его можно открыть на клавишу 3, например, вот таким вот образом. Раз, если вдруг какая-то ситуация, да, особ особенная. Ну и пристыковаться можно нажать на четверочку, если уж куда-то надо приклеиться к какому-нибудь астероиду или же э, к планете. Вот таким вот образом мы взлетаем. Для того, чтобы набрать высоту, достаточно просто, напросто, для начала сжать вперед, да, на маневровых двигателях. А если вы хотите быстро взмыть вверх, то задираем наш нос на 90 градусов нажимаем циферку 2, включается тяговый двигатель и наша скорость стремительно растет а, вверх и мы просто, напросто вылетаем а, в атмосферу. Ой, Земля какая маленькая у нас, да. Вон там еще видно мою а, базу. Вот таким вот образом, друзья, наш с вами луч устремляется а, вверх. Когда вы летите на тяговых движках, маневровый можно отключать на днерочку да. Мощности тягового вот этого двигателя, да, вот этой вот большой, а, вот этого большого дула его достаточно вполне, да, для того, чтобы вас э, двигать. Смотрим, друзья, вот она, скорость даже не падает. Это сделано для того, чтобы вы немножко экономили вашу горючечку, которая вам понадобится для исследований именно э, в космосе. Вот уже 3000 метров над уровнем э, Земли, ну и так далее. Ну и спустя некоторое время мы вылетим с вами в космос. Ну и небольшая подсказочка для тех, кто будет пилотировать данного, значит, зверя. Э, для того, чтобы лучше понимать, какой градус у вас, значит, находится перед вами сейчас, если вы летите вверх, можно смотреть вот по приборчикам, да, которые у нас находятся. Самый большой экран отображает ваш градус, насколько вы задрали нос относительно уровня а, Земли. Итак, вот таким вот образом мы уже вылетаем за пределы а, нашей планеты, да, вылетели мы уже за пределы атмосферы. А, у нас, значит, гравитация снижается, да, у нас был 1G, сейчас стал 0,54. А, и вот так мы начинаем потихонечку исследовать космическое пространство one Летим к первому ближайшему месту. Это будет, наверное, вот тот маленький астероид, на котором мы задумали разместить свою а, вторую базу, которая будет служить нам такой, знаешь, пересылочной точкой для дозаправки и продолжения путешествия к другим звездам. Также, ребят, подсказочки, когда гравитация падает меньше, чем до 0,2, можно уже периодически отключать ваши тяговые двигатели для того, чтобы просто-напросто экономить твой водородик. Вот я сейчас отключил, у меня скорость немножко снижается Да, сила гравитации на меня еще действует Ну я легко и просто регулирую и набираю ее а, снова Даже можно ничего не сжимать, у нас скорость уже держится на определенном а, уровне Ну и давай сейчас сразу же выберем нашу точечку а, Для того, чтобы понимать, куда мы а, летим Нас интересует вот этот вот Астероид, где он у нас находится Да, все правильно, друзья, астероид Вот мы на маленький сейчас и э, летим Для того, чтобы его исследовать да, Включаем движки, экономим топливо ну и какие мы можем сделать выводы? А, меньше чем 20% топлива я потратил для того, чтобы взлететь. При большей степени контроля вот этого пунктика мы бы, мы бы сожгли гораздо меньше водородика. И может быть даже за точно за 20% сюда бы долетели. Но хотя мы и так уже за 20% используемого топлива долетаем до первого ближайшего к нам астероида. Ну что ж, вот такой вот челнок луч. Он спокойненько вывезет тебя в космос на прогулочку и ты уже начнешь потихонечку исследовать близлежащие к тебе территории в данном случае нас интересует вот эта гряда астероидов нет давайте сядем вот туда вот мы наверх сейчас вот сюда куда-нибудь Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, притормози, притормози, не так быстро, иначе разобьемся. Нет, к сожалению, наше шасси здесь не сработало, и для этого существует у нас, значит, принудительное его а, включение. Тадамс, друзья, выдвигается шасси, и мы потихонечку а, осуществляем посадку на нашем астероиде. Все, на четверочку нажимаем, мы с вами прилепились, приконнектились, и тадам, друзья, добро пожаловать на первый астероид. Блин, меня аж это, я аж начал задыхаться, потому что у меня шлемак был не Опущен. Вот они, вот оно, друзья, вот это челнок луч, он так, он так и а, работает. Все протестировано, все проверено лично мной, да-да-да. Собирал я его на чистом энтузиазме, да, не подсматривая, не подглядывая нигде. Он состоит из минимума модификаций, а хотя какие на нем модификации могут быть? Короче, а, он единственный состоит из вот этих вот водородных движков а, модифицированных, которые у нас из мода. Все остальное это ванильные блоки, поэтому собрать его получится практически любому из вас. Единственное, придется заменить, если у кого, допустим, не докуплено DLC Вот эти вот движки на водородные, обычные и все Но я думаю, это не составит труда, да, потому что доступа здесь достаточно э, У всех такой, знаете, открытый И как угодно можно будет подобраться, куда нужно будет поставить э, И налепить эти движки, даже если у вас нет дополнительного э, издания Сейчас наша, наша задача, конечно же, лететь обратно к себе э, на базу Ну что ж, открепляемся, также нажимаем 4 и поехал наш аппарат, ну и при этом конечно задействуем маневровые э, двигатели. Да, отстыковались мы от этого астероида и летим в обратную сторону э, на землю. Включаем, всякие, включаем всякое необходимое дополнительное оборудование и примерно падаем туда, где находится наша э, база. Нам нужно конкретно это вот к тому большому э, озеру. Ну что ж, набираем максимальную скорость и выключаем гасители и погнали друзья. Все, набрали максимальную скорость все двигатели отключаем и мы мы просто в режиме экономии а, падаем тихонечко ну что же пока мы падаем несколько слов еще о функционале а, к кабине этого значит челнока полностью подведенный кислород и водород поэтому находясь в кабине ты всегда будешь а, пополнять свой запас и кислорода и водорода также в нем присутствует целый дополнительный бак для хранения кислорода поэтому если ты куда-то вылетишь далеко в космос будь уверен что кислорода тебе точно а, хватит чтобы потрепыхаться когда говорится, до победного, если ты не найдешь способ для того, чтобы вернуться домой. Ну, всякое, знаешь, бывает, если ты, например, покоцаешь свой челнок и как-то будешь падать потом на землю без челнока-то, а? Придется выживать, придется допивать свой кислород, как говорится, да? и любым удобным способом все-таки выкарабкаться из-за нехорошей ситуации. Но ну, а тем временем мы летим уже на землю, осталась половина пути, продолжаем падать, друзья. Мы продолжаем, друзья, снижаться к земле, у нас остается четыре с половиной километра, это очень небольшой показатель. И так как у нас здесь нет парашюта, придется тормозить, конечно же маневровыми а, движками. Три километра остается, да, ну желательно на трех, меньше трех, если у вас видите высоту, то начинайте предпринимать какие-то действия к торможению. Пожалуй, я вот сейчас а, попытаюсь уже включить маневровые и постараюсь выровнять свой а, кораблик как нужно. И не забудь при этом отключить гасители. А, гасители просто не забудь их включить, да, иначе а, тебе будет гораздо сложнее падать а, и вообще выравнивать свое а, вот это летающее устройство, наш челнок. Все, гасители, значит, мы включили. Они у нас работают, да, и мы потихонечку снижаем скорость, да, летим на нашу базу. Вон уже показалась наша база, и мы летим прямо а, туда, да. Я предлагаю сделать следующим образом, чтобы быстрее снизить скорость. То есть поворачиваемся мы в обратную сторону, а, держа при этом а, горизонт, и врубаем наш с тобою... Тяговый двигатель. Все, наша скорость падает практически а, до нуля. Вот так вот и происходит, да, фича с торможением. И дальше уже просто на маневровых двигателях мы с тобой спускаемся а, вниз. Да, это можно сделать и без а, парашютика. Главное не теряться, главное знать, а, что а, к чему. Вот таким вот образом мы снижаем высоту, выравниваем горизонтик. И можно спокойненько сейчас уже а, садиться на нашу базу. Если ты еще не видел обзорчик по моей базе рассвета, на которой я все вот эти штуковины здесь а, делаю, то, пожалуйста, переходи в плейлист. Там очень много интересного контентика а, присутствует. Так, я смотрю, у нас шасси все это, все это время было включено. И когда мы подлетели сюда, оно, наоборот, а, выключилось. Поэтому я и называю это шасси полуавтоматическое. Ну и все, друзья, садимся ровно туда, откуда мы стали. Вот на эту площадочку Ну что ж, друзья Вот такой вот челнок луч Жду ваших комментариев по этому поводу Что вы думаете по поводу моих творений Напишите, пожалуйста, в комментариях Вместе с вами потом все это дело обсудим Ну а на сегодня пока что это все Играй только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся И услышимся продолжение Следует, конечно же